Легкоатлетика недаром носит звание королевы спорта. Без этого вида не обходится практически ни одно крупное спортивное состязание. Протокиады вузов Татарстана в том числе. Традиционно университеты уделяют соревнованиям легкоатлетов особое внимание. А в этом году на дорожках манежа центрального стадиона решается еще и расположение команд в итоговом протоколе. Пока в командном зачете лидирует Поволжская академия спорта. Буквально в спину академикам дышит Казанский федеральный. Поэтому каждая победа сейчас на вес Золото. Ну, это был первый старт у меня после сборов, поэтому на что я готова, я вообще не знала. Вот, ну, в принципе, до личного рекорда чуть-чуть, поэтому в целом я довольна. Я знаю о ожесточенной борьбе между Академией и КФУ, поэтому э, хорошо выступить было даже, ну, как бы делом чести для своего университета. Победный почин Юлии поддержали и ее товарищи по сборной университета. Каждый выложился на дорожке и в секторе по максимуму, несмотря на начало сезона, старые травмы и даже пустые трибуны. Если честно, я очень довольна, потому что это первый старт. То есть он, во-первых, очень ранний. В этом году сезон летний начинается очень рано и очень длинный. И для первого старта, я думаю, что я прибежала очень хорошо. Честно, я сама не ожидала. Конечно же... Выступление за свой э, институт – это как бы большая честь. Я, я, каждый спортсмен к, отдает свое предпочтение э, институту и, соответственно, защищает честь института. Не хватает болельщиков именно, чтобы прям... Кричали нам, как бы поддерживали нас, потому что, как видите, они все там, и то их очень мало, два-три человека. А так, в целом, в принципе, атмосфера, то есть мы у себя внутри, как бы, свой мир формируем, как бы мы сами как, э, для себя, как бы, у нас есть то, что, чувство, не знаю, того, что мы выступаем за институт именно, вот это вот, именно гордость. Как и ожидалось, академики навязали нашей команде нешуточную борьбу во многих видах. И где-то даже преуспели. Например, в мужском финале на 100-метровке. Но надо отметить, что в сборной КФУ из-за травм нет ряда лидеров. И в их отсутствие свой шанс получили начинающие атлеты. Так пожелаем же им высоких результатов. Александр Александров, Ленар Влетяров, Универньюс.